Всех приветствую на своем канале Сама Себе Швея. Меня зовут Ирина. Я решила сшить жакет или в простонародье пиджак. Решилась я, короче, сегодня ходила и выбирала ткань. Сейчас я вам покажу, что я выбрала. Жакет я буду шить Вики Сьюз Наэль. Он называется. Я посмотрела, у нее несколько жакетов представлено, но мне понравился именно этот, потому что у него такой более свободный крой. Мне не хочется сильно приталина. Там, конечно, тоже приталина, но сильно приталина я не хочу, а там чуть-чуть, слегка. И вообще у них вышла новая модель, но он какой-то плечистый. Знаете, вот эти вот оверсайз, вот эти вот пиджаки, да, мне очень нравится. Но я уже во всем этом оверсайсе потонула, у меня все оверсайз, у меня все большое. Я уже думаю, ну это будет перегиб. Жакет я хочу себе сшить на, ну так, ближе к лету, да, вот. И летом там, допустим, его накинуть вечерком. И как-то вот уже все, чтобы такое было громадное и большое, я думаю, ну уже прям перебор. Надо хоть что-то такое более-менее. Я его буду носить с джинсиками. Сейчас я вам покажу, короче. Вот это вот основная, основной материальчик вот такой я купила. Здесь в составе идет шерсть. Сколько-то процентов, я не помню. Вот. По-моему, даже саластаном. Да, с эластаном. Я посмотрела, там приложила. Мне хотелось синего. Я посмотрела, там приложила к зеркалу в магазине. Смотрю, вроде мне тогда же очень ничего. Ну, вот и представьте, здесь будет белая футболочка, какая-то торчат джинсики. Вот, и мне хотелось контраста. Я хотела какой-то очень контрастный подклад. И взяла вот такой вот подкладик. И, короче, я тащусь от сочетания. Просто, мне кажется, будет бомба. Вот такой подклад стопроцентная вискоза. Вот такой. Смотрите, как это будет красиво! Если из под низу. А когда еще там, допустим, загнул рукава и будет виден подклад просто бомба. Я еще взяла, купила пуговки. Сейчас я вам покажу вот такие две пуговки. Вот видно. Они тоже как бы немножко с какой-то там золотцой или коричневцой. Такие вот. Вот. Ну, с пуговками я еще посмотрю. Но мне кажется, будет классно. Короче, сначала я выбрала ткань другую. С содержанием шерсти. И даже 20% шелка там было. И ХБ. Она была охренительная. Она была такая красивая. Она так дорого выглядела. Но стоила... Кстати, не из-за облачные деньги, она стоила 1100 за метр. Вот эта стоит 1500 за метр, дороже. Но мне она нравится меньше вообще вот по ощущениям. Но ту ткань, которую я выбрала, когда я подошла, чтобы мне ее отрезали, мне сказали, что это остаток. Я чуть ли там прям не завалилась. Вы не представляете, как у меня было расстройство, потому что выбор в магазине был какой-то очень скудный. И у меня там все рухнуло просто, земля под ногами ушла. Я так расстроилась, что я не смогла взять, он просто, ну, я здесь картинку оставлю, короче, какой он был. Вот. Еще мне понадобилось трикотажный дублерин. Я его взяла тонкий, я его взяла метр сорок, ну, там написано, значит, вот это основной ткани у меня метр семьдесят подклад метр сорок и дублерин метр сорок но он делается там дублируется спинка полностью потому что там такая более тонкая ткань а у меня ткань плотная, мне кажется мне дублерин проступать не будет но я посмотрю если он не будет проступать и виден, да то но ну, я имею ввиду с этой с лицевой стороны то я сделаю только пол спинки там такой вариант есть вот. а если как-то будет сильно заметно то тоже придется продублировать полностью всю спинку поэтому я взяла побольше вот это вот стоит 250 рублей метр чтобы вы понимали он очень тонкий клеевой вот такой вот прозрачный очень тоненький я его боюсь прям зацепить. Я вот прям его трогаю и чувствую, как у меня руки в зацепках. Представляете, в каких-то... А -а -а, боюсь ужасно его зацепить. Вот его я тоже взяла метр сорок. На все у меня ушло 3365. Еще я купила иголочки шмец. Взяла, так как я не знала, какой подойдет, я взяла 70, 80 и 90. Я посмотрю, там на ткань поиграю, простите, что напала. Так, ниточки, одну катушку я взяла и мелок, обычный мелок, потому что я не могу определиться чем я буду чертить пандой или вот этим вот мелком. Я не знаю, мне надо так, чтобы следы не остались. Панды иногда оставляют следы, а чертить там надо много, потому что там будет три кармана, я хочу хорошо все эти разметки перенести. Вот так что, вот так. Буду начинать, попробую себя на жакете. Короче, я вот так вот решила продекотировать тканюшку. Если что не стала я ее стирать я почему-то побоялась что она будет очень сильно сыпаться хорошенечко решила пройду вот так вот с паром и достаточно зелени достаточно одну вот эту половину я уже отпарила теперь вот эту И точно так же я пройдусь и вот по этому. Только что уменьшу здесь, уменьшу градус, чтобы ничего не припалить. А то я могу. Максмару я все-таки решила намочить. Я ее прям взяла и водичкой намочила, потому что она настолько была какая-то иссушенная, сухая что не выглаживалась. Мне это не понравилось. И я вот ее намочила. Вот так вот повесила. Сейчас подожду не до полного высыхания. А вот когда она чуть-чуть начнет сохнуть, я ее буду гладить. Ну вот у меня есть вот такой вот обмылок панды. Я сейчас попробую на кусочки где-нибудь с краю. И утюг нагрела. Сейчас оставит он у меня след или нет. Проверим. Ну, вроде ничего не оставляет. Можно, значит, рисовать не мелком, а вот этим. Так, пока у меня сохнет подклад, смотрите, я еще вчера подготовила, вырезала уже вы, э, эту выкройку. А тут получается вот это у меня подклад, это у меня основная часть. И я тогда буду краить сейчас основную часть. Я тут, короче, еще... Ищу... У меня вот две пометочки. да? Я брала ткань, здесь на ней был какой-то брак, какая-то дорожка. Я еще когда гладила, видела. Но мне продали по скидке. И у меня ткань по ширине идет метр пятьдесят, а там нужно... Метр сорок по ширине. Ну, я взяла метр девяносто остаток. С этим браком думаю, нормально, я как-нибудь обложу, обрежу. А теперь я не вижу, где этот где этот брак. Там какая-то была такая дорожка. И она, причем, такая была не особо-то существенная. Мне сделали скидку 15%. И я вот эти штучки не стала убирать. Чтобы потом посмотреть, и не могу найти. Вроде как гладила была, а теперь что нету. Ткань у меня еще топили, сборник, короче, я хочу сказать, но я надеюсь, я на ней валяться не буду. Вот я разложила, это у меня получается лицевая сторона, ну, изнанка внутрь. Вот, и сейчас я все разложу. Проходи, Солнце, проходи. Сейчас я все разложу и буду это кроить. Так, ну что, я тут крутила, вертела, что-то разложила. В принципе, у меня как раз-таки и вышло на метр семьдесят. У меня получается все по две детали. Две вот этой, две вот этой, две эти, две эти. Ну, все, у меня ткань сложена вдвое. Единственное, по одной детали у меня идут вот это. Это я потом закреплю. Я вот так вот ее сложила. Это должна быть одна деталька. Я ее вот так вот Сложу и вот так вырежу. Это тоже одна деталька. Я тоже так сложу и вырежу. Вот этих две штучки, две штучки и этих вот два таких кусочка отдельных, две штучки. Я вчера начала дублировать, но не додублировала. Не люблю я это дело, я вам хочу сказать. Я пробовала вырезать, ну, вот так вот по выкройке вырезать, приложить. Первую полочку я так делала. Было очень тяжело резать вообще вот этот вот тонюсенький этот дублерин. В итоге я вот так вот прям на вторую полочку я вот так прям положила. И делаю так. Неэкономно, конечно. Но спинку я дублировать не буду, поэтому... Мне хватит. Ну вот. Две полочки у меня готовы. Слушайте, это все, я просто уморилась, я убилась, это полный трендец продублировать все эти детали, я вам сейчас покажу, я ухандюхала, короче, всю эту себе, она вся в клюву, не знаю, ну, он, конечно, оттирается, эти э, пупорки эти, сейчас вот так немножко почищу и этой липкой лентой поснимаю. Ну, я это вообще... Знаете, сколько времени? Время, по-моему, 3 часа. И я сегодня с утра, как пришла, как с детского сада, пришла кофе, попила, эм, дублирую эти вещи. Это просто какой-то трэш. Я ужасно, мне ужасно надоело, я устала. Дело в том, что это же надо все еще дублировать по по этой как ее по долевой как долевая идет точно так же а разбери на этом тонком вот этом вот вот на этой тонюсенькой ткани где тут долевая ну я по, по кромке ориентировалась конечно но все равно когда у тебя уже кусочек маленький и я не понимаю где тут найти долевую по сути как будто бы что-то не так может ты неправильно короче может ты неправильно поклеила Показываю, что получилось, что я дублировала, какие части. Так, я надеюсь, у меня там все видно. Немножечко вот так. Так, у меня продублирована вот эта часть полностью, вот так. Вот такая вот маленькая. Я еще не особо помню, как там что начинается. Две вот такие части тоже полностью. Ну, это эти кармашки, закрывашки. Они тоже полностью. Я что, утюг не выключила, а не выключила. Так, две вот эти части продублированы. Давайте я вам вот так вот положу, чтобы вам было понятно, кто будет делать, да? Вот так. две вот такие вот они они вот эта маленькая одна две вот такие части полностью продублированы воротник да это у нас воротничок одна вот такая вот и пошли рукава. Смотрите, вот, э, в принципе, там есть в описании написано, как э, дублировать, э, если не полное дублирование, то есть спинку чуть-чуть, да, э, сверху только, и полное дублирование. Я делала не полное дублирование, еще раз, потому что ткань у меня плотная, у меня здесь ничего не выступает. Значит, рукава вот здесь вот, концовочку, и вот здесь, да, это часть Часть, нижняя часть рукавчика. Вот она, она у меня. Две части. Верхняя часть рукавчика тоже идет здесь. И здесь вот так вот. вот два рукава у меня продублированы. И вот она, она спинка. Вот про что я вам Говорю, спинка у меня не полностью идет, а только вот тут вот вверх. Вот у меня здесь ничего не выступает. Значит, две части спинки. Вот они, они две части спинки. И дальше практически все полностью. То есть вот это и по-моему, это подборт. Подбо подборт, наверное, называется. Вот он полностью продублирован. Это у нас вот здесь вот бедро, да? Бедро, бедро. Как оно там правильно называется? Полочка, наверное. А бачок, бачок, он называется. Полностью бачок и передняя часть полностью. И вот что мне осталось. Две, значит, их. Вот она, она еще одна. И что мне осталось? Я сейчас пойду в магазин, потом за ребенком, и вот здесь вот, да, по-моему, здесь, здесь вот у нас же где-то сгиб идет, вот так вот будет у нас сгибаться, да? Так вам меня видно? Сейчас попробую направить. И, значит, вот эта часть, она у нас будет... А, вот вот так вот она у нас идет, да? Здесь у нас будет пристрачиваться. И там нужно косой... Не косой бейкой, а такая клеющаяся. Я вам потом покажу, как куплю. Она приклеивается с этой стороны. Ну, там по разметке. Мне еще, кстати, разметку надо всю перенести. И вот так вот будет идти наискось. То есть, получается, у нас будет вот так вот сгибаться он. Вот так вот. Лацком, или как он там правильно Называется, вот его тоже надо будет Продублировать, здесь вот Найска сделать Вот Так что, после покажу вам Как ее приклеила Фу, ну я Правда, я очень устала Я не могу, просто Так, ну что Я э, перенесла Все меточки И вот смотрите, я рассказывала Что надо будет вот здесь вот еще продублировать такой клеевой кромкой. И проклеила ее. Смотрите, она у меня идет, как бы вот здесь вот наша полоса, вот это вот, да, вот. Она, видите, у меня идет на ту сторону, на ту часть. Вот, то есть вот этот край идет вот прям по краю этой полосы. Ну что, на этом подготовительный этап закончен. Я не стала еще раскраивать пока э, подклад, я его по мере потом раскрою, там не так много деталей, но тоже покажу вам. Вот, сейчас уже можно начинать шить, и, в принципе, я уже начну, сейчас заправлю машинку и начну шить. Но это вы уже увидите в следующем видео. На этом мое видео заканчивается. Если вам все понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ждите продолжения. И у вас есть время тоже скачать выкройку, и ссылку я оставлю в описании, распечатать ее, купить ткань, раскроить и начать шить вместе со мной. Все, со всеми прощаюсь. Всем пока.